Всем привет, с вами Катя Карандаш, и сегодня мы будем извинять, изменять два слайма от фирмы Мистер Бу. Вот такие вот слаймы. Сейчас я попробую вам показать их. Вот, Мистер Бу. Зеленый и красненький. Хочу вам показать вначале. Ну, начнем мы, пожалуй, с зеленого. Давайте посмотрим сейчас, как он сейчас. Прям в рифу сказала. Он тянется, плохо тянется, рвется, почти не хрустит, ну, нормально хрустит, так уж и быть. ладно И рваливается на кусочки И начнем мы его изменять с самого главного Злой пасты, сейчас я ее возьму, вот она, я использую такую Добавляем Добавляем. Вот так, чтобы нормально. И размешиваем. Перемешиваем. Еще немножечко ну, вот так вот у нас получилось Добавим крем. Вот такой крем. Я использую. Добавим. М -м -м -м -м -м -м. Нормально. Опа. И перемешиваем. Люблю, люблю моменты, когда перемешиваются ингредиенты. Попробую, хоть бы. Вот такой кремовый стол. Ну, примерно так. Я надо брить, а! Забалтываем. Вот столько. Нормально. Нет, еще немножко. Хорошо, поставили и перемешиваем. Чтобы он увеличился. Пожалуй, все, я его уже перемешала. Он такой нежный стал, но все-таки цветы я его буду изменять. Я сейчас возьму свою любимую гуашь, потому что все используются курили, у меня курили пока что нет. Сунем. Так, зеленая краска. Палочка. Давай. Ой, уже засохла. Засохла краска. Ну, ребят, ничего, краски, давай, сейчас я Пойду разбавлю ее. А вы подождите меня. Ребят, я уже разбавила краску. Давайте смешаем. Кусочком отведется. Потому что не полностью. Ой. Я Надеюсь, на следующем вами у нас такого не будет. Я сейчас, можно сказать, так вылью. Ладно, все, нормально пока. Положим. У нас руки грязные. И перемешиваем. Если что-то не так, добавим еще. У уже все грязные. Сейчас. Подождите. О, вот так вот. У такой нежный цвет. Я не размешали ложку и пачкала ничего и там вылезал следующий ингредиент я добавлю легкий пластиген место полимерной глины потому что у меня ее нету я взяла самый самый белый цвет потому что белого там не было Опа стаем добавлю что-то вот столечка Так, все, я с пластилиной ночью его перемешала, посмотрим, как будет размазывается. Так себе. Так, следующий ингредиент я добавляю, что я добавляю, я добавляю блеточки. зеленые блесточки, ярко-зеленые блесточки. Вот такие, как Сейчас посветим. Желаю нормально. Здесь перемешиваем. Мое любимое занятие перемешивать Слайм с краской и с какими то добавками, ну, как блестки Ребята, что там такой слайм так мало? Давай типа больше Не жалей. Вот так, половина Слайм же большой Поэтому нужно побольше блесток надо главное не переборщить, чтобы на руках не оставались. Ребята, мой вам совет: после изменения слаймов никогда не продолжайте добавлять ингредиенты, а то слайм вас и суппортится. Лёша, так почти не видно. Вот офигенно, что видно. Брутой слайм получился. С вами пока что мы остановимся Я вам расскажу Одну интересную новость Кстати, интересно, он уже поместится в баночку? Давайте посмотрим Может поместится? А нет, не помещается Вот что это такое? Эпик фейл какой-то Ну ладно, так чтобы... уж и бы мне его еще положить Подожду. Подождите меня, я сейчас приду Ребят, я вернулась с баночками Баночками от Play-Doh Для первого и для второго собя. Пока что я первого уберу Так, сначала положим в баночку Сколько поместится, а остальное Баночку от Play-Doh Столько, столько Не помещается Вот такой вот тип Слайм у меня Крутой. И заложим сюда Пока что И это тоже в стороночку нет пусто. Извините, Теперь будем изменять вот этот красный слайм Красный. По той же самой, той же самой формуле. Да. какой слайм сейчас и какой будет потом. Так. Ладно, давайте сюда уже добавлять ингредиенты. Как Сначала, как всегда, пасту. Вот столечка. Э, сползает, не хочет добавляться. Ну ладно, перемешиваем. Добавлю еще добавить yep. Вот столичка Все. Теперь точно хватит Я никогда не выкладываю с пастой Ну вот что у меня получилось После того, я добавила пасту Немножко липнет, но это для меня не беда Потому что еще впереди очень много ингредиентов он уже разлипнет, когда я набавлю все. Так, подождите, давайте я уберу сейчас клетка, которые у меня остались на руках. И вот еще. Короче, еще не получилось. Ну это не нельзя? Называем крем, как и темой. ну ко мне грипп нет. Почему с вами грип нет? Так как загрузителя у меня под рукой пока что нет. стекается сразу ладно еще не заканчиваем и добавляем пену как и в прошлый раз Так, побольше добавим он стекает вниз ко мне Расмазывается mm -hmm. Что я позвала за от вас Сейчас я заберу пену Вздушным. Истепенно, истепенно. Mm -hmm. Глянцевый какой то получился. Сейчас мы это карте. Так, сейчас я возьму черную краску. Да, ребят, едите, опять черная краска. И мне опять придется раз, два, блядь. Да, боже мой, что это за день сегодня? Ну ладно, подождите меня. Так, я добавила краску, как смогла. Берем другую краску, другую. И добавляю. Ребят, представляете? Думаете, зачем я это делаю? Ну, хочу я черный слайм, представляете? Фу, убедись. И опять же, эпик фейл. Да все нормально. Убираем староечку стороночку и перемешиваем наш слайм. Если не хватит, у меня еще много предметов, что улучшит его цвет. Ладно, еще немножко. В Украине можно купить акриловые, акриловые краски в тюбиках. в тюбиках, чтобы Потом не буду вот так вот как я не мучаться. А сейчас я еще костю добавлю, он станет полностью черным. А сейчас пишите в комментариях, вам нравится этот цвет или нет. Если честно, ну, немножечко. такой, знаете, Опять же, черный, легкий, воздушный пластелет. Легкий. Он более мягкий, чем простой. Ко мне по пристает все время этот. Нормально. Чего не закрывается? Ну вот так. Добавляем только уже по мелким-премелким -мелким кусочкам. Чтобы на стороне. Вот каким он у меня получился. Черным и черным. Теперь добавим блесточку. Белая как снег и черная, как, как черная. Как мы слайм. Так, Дальше и побол. Ну, добавил. Но умых белых. Черных, наверное, не видно. Я белых. О, теперь видно. Я тоже по добавила. У меня вс по половинке. Примешиваем да. Да. Все рассыпается, ребят Блестки Мне, сейчас честно, нравится эта, эта добавка Но пенопластовые шарики больше Но у меня их сейчас нету, поэтому Блестки Давай еще немножко черных, чтобы было чернее. Я сейчас, я сейчас по столу всему соберу этим лед, потому что они везде. Красный, не чалующийся. Ну и такой -ка какой-то Ну вот, во что он превратился В черного Красивого слайма Давайте попробуем розочку закрутить Ай, а розочка не получается, потому что слишком много крема добавила Ребята, я сейчас вам расскажу один инстаграммовый факт Для увеличения слаймов Смотрите, берем Вот так вот и перебираем Как Я не знаю, как Как что-то, короче не, он должен увеличиться. Я, если честно, первый раз пробую, поэтому проверяем. ну не знаю. А, по-моему, он увеличился. Ребята, он увеличился. Этот, это... О, этот Instagram-iFact работает. Всем рекомендую. Я теперь посмотрим, помещается он в по банку или нет. Я же не знаю, я не проверяла еще. А вон он как раз лес, потому что тогда он не помещался у нее. Вот, смотрите, прям в точь-в-точь влез. -точь ну и ладно, ну, сейчас. давайте попробуем закрыть. Закрывается, так получилось. Ой, ну стой, птички. Ладно, и ладно. Пишите в комментариях, ребята, какая, какой слайм вам понравился больше вот космический, я его называю космическим, и вот этот яблочный, если бы у меня были шармики, я бы их положила, а сейчас их нету, поэтому очень классные получились, я их делала по одинаковым рецептам, а получились по, концу, по, по я не знаю как это называется, ну короче они получились разные, не только по цветам и по блесточкам ну вообще разные, Давайте. Ну ладно, подписывайтесь на наш канал Ставьте лайк этому видео И не забывайте написать в комментариях Как бы вы назвали эти слаймы, какой вам больше нравится Итак, всем